Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим суп карри из индийской кухни. Для этого нам понадобится сухая смесь карри, масло сливочное, помидор, чеснок, репчатый лук, морковь, картофель, бульон. У меня бульон сделан из сухих сыроежек. Горох, соль, лимонный сок, кинза. Заливаем наш горох бульоном или водой и один час готовим. Пока варится наш горох, нарезаем картофель мелкими кубиками, морковь мелкими кубиками, лук также нарезаем, помидоры обдаем кипятком, снимаем с них шкурку, режем тоже кубиками. Нашему супу добавляем морковь, картофель и лук, варим еще 20 минут. Далее на сливочном масле обжариваем чеснок примерно одну минуту, обжариваем постоянно помешивая. Добавляем помидоры, наши специи и половинку лимонного сока. Все это перемешиваем. Добавляем все к нашему супу и перемешиваем. Наш суп карри готов, посыпаем его зеленью. Приятного аппетита!